Всем привет сегодня будем закрывать на зиму очень вкусные пикантные огурчики по польски Уверена, такие огурцы понравятся всем. для приготовления нам понадобится 2 килограмма свежих огурцов 125 миллилитров подсолнечного масла рафинированного 100 миллилитров 9% уксуса чайная ложечка перца черного молотого с хорошей горкой 2 столовых ложки каменной соли 7-8 зубчиков чеснока, 50 мл теплой кипяченой воды и 125 г сахара. Точное количество всех ингредиентов смотрите в описании под видео. Первым делом замачиваем наши огурцы для того, чтобы напитать их дополнительной влагой. Заливаем полностью хорошо охлажденной питьевой водой. Вот, утапливаем. И даем постоять 3-4 часа в прохладном месте. Если есть место в холодильнике, лучше всего отправить их туда. Прошло три часа. Я слила воду из огурцов. И теперь буду нарезать наши огурчики небольшими кружочками. Обрезаю хвостики. И нарезаю вот такими вот кружочками толщиной примерно пол сантиметра. Перекладываем порезанные огурчики на заднюю миску. Отставляем их пока в сторону. И готовим заправку. Берем подходящую миску. Высыпаем соль. Сахар. И вливаем теплую кипяченую воду. Размешиваем это все до растворения кристаллов соли и сахара. Теперь добавляем перец. И выдавливаем чеснок. И хорошо это все размешиваем. Затем вливаем уксус и подсолнечное масло. Приготовленную заправку выливаем в огурцы. Хорошо перемешиваем. Затем накрываем миску каким-нибудь полотенечком и оставляем наши огурчики на два часа чтобы они хорошо пустили сок каждые 20-30 минут наши огурчики хорошо перемешиваем чтобы они равномерно покрывались всем этим маринадом пока огурцы настаиваются стерилизуем банки и крышки банки я стерилизую в духовке переворачиваю их вверх дном на решетку и выдерживаю при температуре 100 градусов минут 7 крышки заливаю кипятком даю им потом постоять так минуты 3-4 затем достаю их на полотенечко даю полностью высохнуть прошло два часа огурчики пустили сок вот столько много выделилась из них сока за это время я их успела четыре раза перемешать теперь будем раскладывать их по баночкам подбираем огурчики прямо с соком и накладываем в баночки как можно плотнее Выделившийся сок заливаем сверху в каждую баночку. Стараемся распределить его равномерно. Размешиваем, чтобы специи попали в каждую баночку. И наливаем. Из указанного количества продуктов у меня получилось 5 пол-литровых баночек. Накрываем крышками. Теперь берем кастрюлю подходящего размера. Застилаем на дно какую-нибудь тряпочку. И устанавливаем туда банки. У меня помещается только 4 баночки. Одну я буду отдельно стерилизовать. Ну, вот так ставим теперь заливаем в кастрюлю воду вода комнатной температуры и заливаем до плечиков баночек теперь кастрюлю с банками ставим на огонь и ждем пока закипит ну вот мы видим вода в кастрюле уже закипела если присмотреться в баночках тоже жидкость бурлит засекаем с этого момента время и стерилизуем ровно 10 минут Прошло 10 минут с момента закипания. Достаем баночки с огурцами из кастрюли и закручиваем их ключом. Закрученные банки переворачиваем вверх дном и оставляем их так до полного остывания. Вот и все, Пикантные польские огурчики на зиму готовы. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк. Нажмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал.